А сегодня у нас на повестке дня канал Set the Cat. Начинающий автор снимает проекты на тематику ЛГБТ. Да-да, я знаю, что вы их любите, поэтому не переключайтесь. На данный момент ведется работа над его сериалом и планируется короткометражка в жанре омегаверс. Также на канале выходят блюперсы, неудачные дубли и касс. На этом канале вас ждет масса всего интересного, так что не стесняйтесь и подписывайтесь. Мишка рекомендует. Все ссылочки будут в описании. Приятного просмотра. В чем дело, парни? Ни в чем. Просто не с мнения с Тревором, Вот и повздорили. Верно, Трев? Ну, есть такое. Точно все нормально. Просто если есть конфликты, то давайте решать их на корню. Расслабься, брат. Я уже пошел. Это хоть не ври. Все нормально, он же сказал. Ладно, если что, сразу ко мне. Лео бывает рисковат, но он хороший парень. Да кто бы сомневался. И какой ты сегодня нервный. Лео, все в порядке. Все просто отлично. Оно и видно. Чего вы ко мне прикопались? Сказал же, все нормально. Не выспался вот и все. Да ладно, все, расслабься. Мы просто хотели убедиться, что как только мы разойдемся, ты не ушатаешь свертухи случайного прохожего. Лайла, ты издеваешься? Но если хорошенько вспомнить, то такого уже ведь было один раз. Или пару. Так странно было вносить тогда залог за тебя, как будто преступной девственности лишился. Бля, все ваши шутки совершенно неуместны. Я пошел, у меня еще дела. Ты это? имею в виду. Залог за тебя вносить больше не будем. Дура. А теперь серьезно, что с ним? Снова что-то вляпался? Вообще, я сегодня видел, как они с Тревором что-то не поделили. В каком плане? Ну, если бы я не подошел раньше, боюсь, что Тревору бы не поздоровилось. Очень интересно. Что же они такого не поделили? Я могу, конечно, у него спросить, но обычно он не посвящает кого-либо в свои проблемы. Я сам узнаю. Теперь я реально что-то запереживала. Я все улажу, Кар. не переживай. Странно, что ты промолчал. А? Черт, теперь ты будешь делать вид, что не слышишь меня? Не считаю нужным это обсуждать. Ты же так рвался ему рассказать. Хотя, может, тебя испугал тот факт, что он может узнать, чем ты занимаешься в свободное время? Слушай, проваливай от бара. Если не собираешься ничего заказывать, нечего здесь глаза мазулить. Следи за языком. Привет, Лео. Ты, как всегда, прекрасно выглядишь. Ты же помнишь, что твои слащавые фразочки годятся только для дешевой рекламы нижнего белья для школьниц? Зайди к Джеку, есть работенка. Окей, счастливо, Тревор. Чем он здесь занимается? Так, давай без лишних вопросов. Если охота почесать языком, то можешь облагородить иммунитазы. Эти говнюки снова все обосрали там. Иди убери, иди приготовь, где соси. Черт, какого хрена я вообще это делаю? С тобой все нормально. В скорую, Сара, быстрее! Что с ней? Перебрала с алкоголем? Типичный передос. И ты так спокойно об этом говоришь? А что мне еще сказать? Эта дрянь убивает людей, а вы ей торгуете. Слушай меня сюда, щенок. Прикуси свой язык и не ори. Да пошел ты. Не шути со мной, понятно? Я тебе не твоя беззаботная сестренка. Могу я осадить пару раз. Это нельзя просто так оставлять. Несуй свой вонючий нос туда, куда не следует. Отрабатывай свой долг молча и покорно, пока не выбил из тебя всю эту сентиментальную дурь. Для чего ты взял, что я постоянно буду прыгать под твою дудку? Ты действительно хочешь, чтобы я разрушил твой пушистый мир? Найди ну, себе ровню, Джек. Какими судьбами, Фрост? Эван? Да так, мимо проходил. Решил заглянуть в бар, а тут такие прелести происходят. О, ничего себе, каких людей заносит в наш район. Давненько тебя видно не было. И тебе привет. Так что, какие-то проблемы, или я все-таки могу забрать друга и пойти дальше по своим делам? Проваливайте. что? Ничего не хочешь мне рассказать? Не твоего ума дело. Напротив, как раз таки моего. Да с чего ты вообще взялся опекать меня? Не припомню, чтобы ты был с Чип и Дейлом в одном лице. Треф, почему ты мне не доверяешь? Я никому не доверяю. Хорошо, расскажу твоей сестре и подошлю спросить ее. Даже не думай, она не должна ничего знать. Так значит есть что скрывать? Я просто подрабатываю в этом баре. Ха-ха, своей задницей что ли? Что? В каком плане? Ты извини, но на что-то большее ты вряд ли годишься. Ты охренел что ли? Я работаю там барменом. Да ладно, ладно, считай, что поверил. Чего сразу-то не сказал, а постоянно сваливал потихо и прикрываясь мнимым другом, я уже начинал потихоньку ревновать. Ты сам сказал, что я ни на что не гожусь. То есть ты? Нет... Я не занимаюсь проституцией. Я уж начал сомневаться в твоей адекватности. Ну заткнись. А если серьезно, то заканчивай. Найди другое место для подработки. Там не шуточные вещи творятся, не хочу, чтобы ты пострадал. Я в состоянии постоять за себя. Оно и видно. Издалека сразу стало понятно, как устрашающий ты на самом деле выглядишь словно моська лающая на слона. Ты всегда такой придурок или только по четвергам? Я намного разумнее тебя. Уж на твоем бы месте я бы не стал прыгать на таких шишек как Джек. Но ведь позволил себе это? Правильно. Ведь я не на твоем месте. Откуда ты его знаешь? Долгая история. Просто держись от него подальше, ладно? Свяжешься и заблаговременно потопишь себя. Ой, прости. Да ничего страшного. Ты кажется Кэрол, да? Да. Я Джек. Приятно познакомиться. И мне. Я практически всех знаю в универе. Но почему-то именно тебя я не видела ни разу. Да знаешь, у меня учеба увы не на первом месте. Хожу тогда, когда есть время. Много работы. О, учиться и работать довольно трудно. Да не то чтобы. Кэрол, ты идешь? Прости, мне нужно идти. Увидимся. Ага. Кто это? Да так, один из наших студентов.